Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Привет, друзья, с вами очередной выпуск «Обит парохода» Киса и Ося. И сегодня мы с вами поговорим о газе. На прошлой неделе самым важным событием нам показалось принятие закона об анбандлинге нафтогаза, то есть о выделении газотранспортной системы из состава НАК «Нафтогаз Украины». И мы хотим сегодня поговорить и подумать о том, Кому это было выгодно и для чего э, сделали так, как сделали? Сложное слово анбандлинг. Давай просто использовать разделение, потому что это вот наш, э, э, как бы для того, чтобы нагнать важности процессу. Эту, кстати, историю господин Витренко с Коболевым запускали еще, если мне память не изменяет, в 2009 году, когда они э, еще до по-моему, работали уже, написали большую статью по поводу транзита, анбангинга, то что тарифы должны быть по 100-500 миллионов за тысячу кубометров. Это еще до директивы Евросоюза? За один километр. Да, да, да. Ну, то есть история, история была. Это вызвало, кстати, тогда очень большой резонанс, нехороший резонанс, потому что были в определенной степени разборки, но да бог с ним. То есть, э, по сути, они довели до, логической, э, до логического финала эту историю, то есть начинали они с противостояние с Гройсманом в 2016 году, когда Гройсман настаивал на необходимости проведения а от бандлинга разделения нафтогаза по принципу ownership, то есть возможностью приватизации газотранспортной системы и под это был создан была создана компания магистральные газопроводы Украины, о, которой, о которых мы будем говорить дальше. Коболев предлагал свою, свою версию, как бы то, что называется independent system operator, когда э, ГТС остается по сути в ведении государства. А оператор, да, он может передаваться, но он не имеет права ничего с этой собственностью делать, он может ею только управлять для осуществления транзита. И вот позиционную борьбу Коболев выиграл. Ну, во-первых, он удержался в Нафтогазе, молодец такой, дай бог ему здоровье. А второе, он провел как раз вот ту схему, на которую он настаивал, и ту компанию, которая, кстати, была создана вот этот оператор, но ну мы сейчас произнесем, чтобы потом просто аббревиатура оперировать, но было понятно, о чем мы говорим, оператор газотранспортной системы Украины, сокращенно ОГТСУ, то есть у нас будет две компании, для, для понимания, так сказать, зрителям, ОГТСУ, то есть это проект Коболева-Ветренко, и будет проект магистральные газопроводы Украины, МГУ, это проект Гройсмана. Но и тот, и другой проект, самое парадоксальное, будут участвовать в процессе анбандинга, если верить тому, что написано вот в законе о разделении Да, структура собственности будет такая. сто процентов оператора газотранспортной системы Украины, ОГТСУ, будет передано в собственность Компании магистральные газопроводы Украины, МГУ, а этими 100% акций будет управлять Кабинет министров в лице Министерства финансов, того, напомню, которое выпускает такие ОВГЗ и делает вот такие запредельные приятные услуги нашим кредиторам. Да. Согласно законопроекту, уже закону, который подписал президент на днях, Приватизация газотранспортной системы полностью запрещена. Оператору ОГТСУ предоставляются магистральные газопроводы на условиях хозяйственного ведения. Это форма невещевой собственности, то есть фактически собственником останется государство, но на этом и конец. Все остальные правила, все остальные прибыли, все остальные... Выгоды от управления и владения и распоряжения газотранспортной системой Украины будут получать этот оператор? Да. Но там же есть еще моменты в самом законопроекте, это то, о чем говорила Юлия Владимировна относительно потери контроля государства. Да, в нарушение 116 статьи Конституции, в которой э, значится, что всей государственной собственностью э, распоряжается кабинет министров согласно э, закону. Да? Так вот, из э, закона о кабинете министров сделано, сделано исключение, что все это все, кроме газотранспортной э, системы Украины. То есть, э, как бы нам будут рассказывать, что 100% МГУ, то есть будет матрешка ОГТСУ МГУ и 100% МГУ якобы ими будет распоряжаться Кабинет Министров, но не будет, потому что в законе о Кабмине сделана такая оговорка. Более того, для оператора фактически устранены любые препятствия для того, чтобы он производил там некоторые инвестиции, то есть любые в неограниченных объемах, Кабмин тоже не, не будет иметь права его контролировать, и все, что он э, внес до каждой копейки, до каждого цента, он будет иметь право перекладывать на тарифы конечного потребителя, то есть на нас с вами, то есть на, э, фактически на нищих, то есть все инвестиции вот этого прекрасного оператора мы э, с вами оплатим из нашего собственного кармана. Да? Вот такая вот история. Единственное, что удалось Юлии Владимировне извлечь из этой всей схемы подземные газохранилища, они запрещены как к приватизации, так и к участию вот в этом проекте. Но это вопрос, удалось ли Юлии Владимировне, потому что с технической точки зрения ситуация складывается весьма неоднозначная, смотри, ведь ГТС... Украинская строилась как бы, ну, как система при Советском Союзе. Для ну, То есть, хранилища, для чего нужны были хранилища, причем на Западе, да? то есть как технически происходит вся эта история зимой? Это важно зимой. То есть мы не случайно закачиваем газ в хранилище, это вот последние несколько лет народу активно парят рассказы о том, что мы тут готовимся к отопительному сезону. Ни черта подобного. Хранилища закачивались для того, чтобы можно было оперативно выполнить заявку Европы в случае резкого роста спроса на газ. Происходит это следующим образом. Технически время для транспортировки условной тысячи кубометров из Западной Сибири, до условного она занимает 36 часов. Заявка должна быть выполнена за 24 часа. То есть есть лаг в 12 часов, их надо как-то закрывать. Вот для этого находились украинские хранилища. То есть вот эти недостающие объемы, они поднимались, уходили, а соответственно из Западной Сибири тот газ, ну, то есть условно те объемы, которые шли со стороны Российской Федерации, неважно откуда, они потом закрывали да, вот баланс, выравнивали. Это чисто техническая операция была на тот момент, когда Газпром поставлял газ в Украину. Не было проблем. Да, там в конце месяца прикинули, где, где разночтение, Потому что ну, ты же не можешь, как бы, согласно контракту, до последнего куба, да, ровненько так вот, 31 числа, вот все, отрезали. Нет. Оно же все время идет с определенным нахлёстом, поэтому это просто балансировалось. И вот хранилище в этом случае выступали а, в качестве балансирующего механизма. Как теперь это будет происходить, когда, например, есть вот этот вот наш ОГТСУ, в который могут там дружно засунуться европейцы. И вот европейцам нужно воспользоваться хранилищем. И как это будет происходить, если вдруг господину Коболеву скажет типа, не недавно. Еще два момента, которые в законе уже об этой схеме, о функционировании этого проекта, которые говорят о том, что, ну, по сути, произошла скрытая приватизация. К запретили утверждать финансовые планы этих двух компаний, которые якобы находятся в государственной собственности, да? в том числе норму прибыли. Норма прибыли тоже будет заложена в тариф, то есть опять из нашего кармана будет взята, Тариф будет устанавливать Анкрея КП, тоже, в принципе, согласно решению Конституционного суда, незаконно созданный орган, которого никто не сможет контролировать. Да? И э, правила урегулирования хозяйственных споров, то есть, например, между теплокоммунэнерго и этим оператором, да, между э, другими потребителями и этим оператором а будет э, разрешать НКРА КП, то есть и НКРЭ КП разрешили, например, выводить эти споры из-под юрисдикции украинских судов, поэтому если вы, э, ну, мы захотим оспорить, например, тариф на транспортировку заложенный в тариф на газ, да, то нас пригласят судиться где-то в европейском суде. А вот тут, вот тут начинается самое интересное. Смотри, у нас же после трансформации, вот сегодня будем идти по очень таким несколько сложным теоретическим вещам, но они очень важны, как раз для понимания происходящего внутри на украинском газовом рынке. Вот очень часто СМИ говорят: тарифы на газ, да, вот тарифы на газ для населения. Но это как бы пережиток. Уже все, уже нету тарифов на газ. То есть есть. и тари... население, да, население почти не осталось, да, как, Какой там газ, все равно все на дровах. Вот. А, значит, вот сейчас конечная цена для потребителя, согласно вот этим вот европейским директивам, это просто создание оператора влияет и на этот процесс, в том числе. Она состоит из э, четырех частей составляющих, да. То есть сама цена газа, понятно, то есть вот, купили там в Европе. По условным, там 200 долларов. Вот. Потом дальше идут, вот, вот там начинаются тарифы. Это тариф на транспортировку магистральными газопроводами. И вот тут вот начинает работать оператор газотранспортной системы Украины. Вот этот УГТСУ, это он устанавливает даже внутри страны стоимость прокачки газов Ну в системе вход-выход по, по территории Украины. Дальше это газораспределительные организации, да, вот те же самые, но их раньше, раньше они были единые облгаза, сейчас они газораспределительные. Вот у них свой тариф, это третья составляющая конечной цены для потребителя. Ну и уже поставщики областные, которые облгаза, или газ-сбыты они называются, да. вот они там имеют свои 1,2%, по-моему, до 2%. Как бы. вот, вот из этого, то есть, тарифы, то есть газовая цена, цена на газ для населения, Тарифы есть только у газораспределяющих, вот у ОГТСУ и газораспределяющих региональных, региональных компаний. Так вот, ОГТСУ уже, господин Макагон, он заявил о том, что мы как бы тарифы для э, тогда Укртрансгаза, но по сути дела уже в три разика мы -то, как бы их поднимем. То есть для простых граждан это будет плюс ну, где-то гривен 300 на тысячи кубов. Это так щелчку без цены на газ просто сама сейчас около 3 долларов если они поднимут до 10 то это ну, будет сейчас давай так нет сейчас у них если в тысячи кубометров то там где-то на укртрансгаз приходится 700 гривен плюс-минус вот а он у них фиксированный а обл, облгазов плавающий. Но, в самом деле, облгазам не дали, мы с тобой, кстати, в одном из блогов об этом говорили, им так и не дали, то есть соответствующий тариф облгаза уже как бы 500 кинули в Европейскую комиссию по поводу того, что есть задолженность в 1 миллиард ойро, и она будет увеличиваться с момента запуска ОГТСУ, в конечном итоге как бы вызовет вопросы у Европейской ассоциации операторов, которые должны сертифицировать вот эту вот матрешку да как бы которая вот МГУ Минфин ОГТУ вот они уже это... заявили что подали все документы на сертификацию не, не вопрос... и с 1 января ждут что они, они задают, должны что очень номер. ну вот под подавальщики документов должны очень четко понимать что ассоциация операторов не будет подходить к вопросу формально ну то есть это не НКР КП которая Кемска да, как бы сертификацию, да, пополучать. Нет, там будет и к финансовому вопросу, и к техническому состоянию. Ну, то есть, все, все вот эти вот вещи, и вот к нормативно-правовому обоснованию, вот к этой структуре, вот этой матрешке, да, то есть, почему так для чего это сделано поэтому вот там по сертификации могут быть весьма, весьма да, серьезные вот, вопросы в общем-то вот так выглядит проект который был создан то есть по сути у государства и почему был скандал со стороны Юлии Владимира во-первых между первым и вторым чтением совершенно не, та, не то, что проголосовали, подали на подпись. Да? Потом пришлось в пятницу быстро переголосовывать и менять, и писать, что запрещена приватизация, потому что изначально... Случайно зал проголосовал против приватизации, а на подпись была подан, подана версия с приватизацией. По последним правкам все-таки приватизацию откатили назад, устроили это хозяйственное видение, которое по сути ничем не отличается от приватизации. Газотранспортная система будет передана Украине. Собственность украинского народа будет передана этому оператору на 15 лет. Вместе с землей хочется спросить. Да, скорее всего, да. Потому что... Ну, чтобы да, это в тренде да. было, да. И э, государство практически устраняется от того, чтобы контролировать... Э, вот этого вот оператора. Я хочу сказать, и пусть Валентин подтвердит, что в евродирективе вот таких вот жестких условий воровства украинского народа, в общем-то, не было прописано. Там была прописана только история разделить э, нафтоказ. Э, вот, вот, вот эту, <связывая> вот эту всю схему изобрели местные дети лейтенан, лейтенанта Шмидта и великие комбинаторы. И э, мне бы хотелось сейчас подумать над тем, для чего. А делать это можно было только для двух вариантов. Либо для э, транзита, возобновления транзита Газпрома, либо для реверса. Давай я ремарочку дам. Вообще, третий энергопакет, как таковой, он появился в Европейском Союзе как противодействие э, Газпрому. Но мы же помним американские фильмы «Красный рассвет», «Русские идут». Ну вот, как бы, газовая экспансия. Это, кстати, 2000, это после событий 2009 года вся же эта история, это по большому счету, началась для Украины третий энергопакет вообще не должен был бы являться обязательным. Мы не член Евросоюза. Мы сами взяли на себя эти обязательства. И сами к нему в прошлом году присоединились? Более того, восточно... Не, ну мы начали, когда мы начали присоединяться к энергосообществу, это тогда эта история пошла. Но опять же, там шел очень долгий процесс, особенно в странах Восточной Европы по разделению... Вот Монополистов Аляна Навтогаз, нефтегазовых, которые там находились, и электроэнергетических, тоже там особо никто не горел желанием. И находили, и находят по сей день максимально, скажем так, мягкие формы для того, чтобы сохранять вертикальную интеграцию нефтегазовой, нефтегазовых корпораций. Ну, то есть, выполняя формально как бы, требования энергопакета, при этом структуру сохраняют, и никто ничего никому не отдает. Но там есть, понятно, перетоки, но это там, где компании, которые сотрудничающие между собой, они отдающие кому-то на откуп что-то. знаешь. И вот в этой ситуации тогда возникает вопрос, вот то, который ты задаешь. То есть, кому это, для, для чего и кому это выгодно в данном случае? Потому что вариантов два, как с динозавром наш любимый, 50 на 50. Да? Либо Окончательно похоронить транзит по украинской газотранспортной системе и сделать ставку на э, использование поставок газа реверсом там, и прочее, тому. Но, Прокладочку, там, которую ты Прокладочку. какое-то минимальное использование украинской ГТС там может быть, если до нас дойдет газ, который там вот, с турецкого потока будет с юга идти. Это может, позор к нам заглянет, может быть, польский, да, ведь не зря что там. Э, Бывшая компания, хотя злые языки поговаривают, что по-прежнему близко к господину Фаворову, главе газового дивизиона «Нафтогаза», компания «Энергетические ресурсы Украины», «Американо-украинская» или «Украина-американская», которая отвечает, ну, выступала партнером с американцами по получению американского газа в Польше. Это еще отдельная история. Как бы, может быть там чего-то будем брать, но в принципе вот Польша... К новостям, да, если брать, почему мы, собственно говоря, вообще как бы, эту, эту тему поднимаем. Польша заявила м, буквально, по-моему, то ли сегодня, то ли это пару дней назад, а, о том, что они отказываются с 2023 года от контрактования российского газа. Не А, в пятницу. Тоже по реверсу? Американский Американский газ. <связать> То есть они что-то сейчас они берут, по-моему, если я не ошибаюсь по данным Газпрома, это было, сейчас уточню, по это было 9 миллиардов кубических метров было взято в этом году. То есть там сократился объем, но мы как бы все. мы не хотим. Это абсолютно, ну, как бы, с одной стороны, глупое решение, ну, потому что вся Европа живет на балансе источников. И российский газ там играет не послед... далеко не последнюю роль, но и далеко не первую. Там есть катар, там есть добыча собственного газа. Проблема состоит в чем? То есть э, европейская добыча падает. И европейцы, в отличие от нас, они не загадывают... потребление ну, растет. А потребление растет. Ну, даже если оно сохранится на том, не падает. Давай так. Даже если оно не будет расти, а не падать, а количество газа внутри ЕС будет сокращаться с собственной добычей, значит, нужно чем-то замещать. Американский дорогой. Катарал-жир тоже как бы, ну, сжиженный дорогой. Значит, остается вариант российского газа. Почему нет? Раз уж мы скатились в версию о реверсе, то еще одна история, которая, мне кажется, подозрительной в этой истории и в пользу реверса, вот как, как я... Проверила. Нафтогаз еще в 2017 году подписал меморандум об управлении украинской газотранспортной системой сразу с четырьмя европейскими операторами. с нами, Италия, Юстрим Словакия, ГАЗ Нидерланды и ЖРТ ГАЗ Франции. А для разработки критериев конкурса был нанят инвестиционный банк Ротшильд. Вот тут такая непонятная история, кто кого нанял, действительно ли Нафтогаз нанял банк Ротшильд или банк Ротшильд нанял Нафтогаз и продвигает всю эту историю. Но даже если подумать о том, как может, могут те же Соединенные Штаты противодействовать наполнению русским газом евро, европейского рынка, то уже после запуска «Северного потока-2» это можно делать только за счет разрушение транзита по украинской газотранспортной системе. Вот, ну, вот второй аргумент. По большому счету так, либо они хотели. Ну, то есть я так понимаю, вообще вся эта история шла для того, чтобы получить контроль над украинской ГТС и, соответственно, получить контроль над основным объемом транзита российского газа. То есть почему, собственно, и шло такое противодействие северному ну, потоку. Еще, еще момент. Ведь для того, чтобы возобновить переговоры по транзиту, Необходимо Нафтогазу отказаться от этого а, огромного эффективного. Подожди, это мы возьмем сейчас отдельно. Это, на, это... ну, я так понимаю, что они не собираются от этого отказывать. Это феерическая моя любимая история, как бы, как ловкость рук из двух с половиной миллиардов сделать 22. Причем миллиардом долларов. Да, но судя по тому, что НАК не хочет от них отказываться, я к чему веду? К тому, что речь идет о том, чтобы отказаться Нет, от транзита. Смотри, речь идет о пакетном соглашении. То есть с российской стороны есть предложение. Я, кстати, вот объяснил перед этим, почему собственно, Россия в том числе заинтересована в поставках газа, для того, чтобы вот эти вот технические балансы при транзите они выравнивались. Значит, пакетное соглашение включает в себя... Договор о транзите, оно включает в себя нулевой вариант по Стокгольму и оно включает в себя поставки газа. Значит, давай Стокгольм возьмем, он такой самый, значит, во-первых, давай по, -по, -по, -по, по временным, вот мы с Борисом Марсенкевичем буквально вот на выходных обсуждали эту ситуацию, еще раз проходились, он... Рассказал весьма интересную штуку. 20... ссылочку поставим в комментариях. Да, да, да, да, ссылочку поставим в комментариях обязательно. 27 ноября, это такой э, перекрестный день. Вот у меня сразу как-то Кинг вспомнился. Помню, что у него по... последний роман, по, по, по... Ну, один из последних по убийству Кеннеди. 11, там, 22, 63, по-моему, так он назывался. Значит, вот, и там якобы как машина времени, и вот... Это был день, где пересекались, там, сказать, все временные линии. Как раз вот вот, вот где-то так 27 ноября оно станет днем пересечения всех линий. Во-первых, 27 ноября истекает срок подачи претензий на решение Дании по Северному потоку. 2. Позиция номер раз. 27 ноября должно быть решение по жалобе э -э Газпрома на решение Стокгольма. Вот по которому «Нафтогаз» выиграл 2,5 миллиарда долларов. И 27 ноября заканчивается срок Европейской комиссии. Вступает в игру новый состав. Вот такой вот получается знаменательный день. Поэтому, если мы с тобой говорим о переговорах, то переговоры могут быть проведены, но ну, вот сегодня у нас 18 и и ну, до 26 -го. То есть вот неделя. День рождения Юлии Владимировны. Да, до дня рождения, рождения Юлии Владимировны. Не, побои, не побоимся, так сказать, помянуть ее в суе. Значит, если в этот промежуток времени не будет не только встречи, ну встреча понятна, само собой, но и решения, принципиального решения вопроса, считай, что контракта нет. Ну, то есть его не будет. Первое. Второе. Это личный интерес Коболева. Потому что с одной стороны 2,5 миллиарда, с которых премии выписаны. Да, как появились вообще 22 миллиарда, это вообще интересно. Значит, 12 это упущенная выгода, якобы, от остановки транзита. И еще чего-то, там ну, да, Витренко долго думал. 7 миллиардов это претензии, внимания, мой любимый, претензии антимонопольного комитета к Газпрому за занятие монопольного положения на рынке транзита газа Украины. Я, конечно, юрист, но вот за эти несколько лет я так и не получил ответа ни у представителя антимонопольного комитета, ни у людей, которые как бы занимают. А правовое основание подобного рода претензий, ну вот откуда Амкуна ковырял, вот, вот из чего они это лепили, на 7 миллиардов долларов. Вот, значит, 12 плюс 7, 19, ну и вот эти вот 2,5 как бы с процентами, они считают уже с процентами, то есть там 3, ну короче, 22 200 если быть точным, это размер претензий. И вот Господин Коболев ходит и говорит, а что нам Газпром может предложить за 22 миллиарда 200 миллионов долларов, такого, на что мы согласились? Я могу сказать, на последнем рот шоу когда ну вот не последнее, а предпоследнее размещение было евробандов. Там же выпускается проспект. Так? Ну каждый Газпром выпускает подобного рода проспект. Оттуда и узнаются интересные вещи. Так вот там Нафтогаз написал, что в качестве основного финансового риска мы видим выплату 2 миллиардов долларов Газпрому. По иску Газпрома к Нафтогазу, который тоже рассматривается в стокгольском арбитраже. Понимаешь, и в итоге может оказаться, что король-то голый. Не 22, не 2,5 половиной а денежки-то надо вернуть, ну если как бы нулевой вариант. Поэтому лично Коболев не заинтересован там и то, что мы с тобой уже... Кстати. С другой стороны, это прокладка, по которой газ якобы реверсом так называемым да, заходит сюда, в Украину. И там, и там денежки, личные шерсть, личная, а не государственная. А если тебе еще, если, Родшик, да и так сказать, товарищ Родшик, где сказали, что там костюми ляк, но договора прямого быть не должно ни на поставку, ни на транзит. Но так тогда, по-моему, мы зря тут с тобой конспирологию кстати, разводим. Кстати, про договор прямой на транзит. Да, я просмотрела статьи дохода государственного бюджета. Так вот, такого, такой статьи, как доход за транзит, в госбюджете нет. Этот транзит сейчас исполняет Укртрансгаз, собственно, оператор газотранспортной системы, действующей, да, дочка НАК Нефтегаз. Нефтегаз отбирает плату, которую предоставляет Газпром. То есть эти 3 миллиарда оседают на счетах Нефтегаза. Нефтегаз из, этой, из этих 2-3 миллиардов вычитает все, что он считает нужным. Там операционные затраты какие-то, да? кредиты, зарплаты, ну, все, все что угодно. То есть затраты, которые он не совершает, а совершает Укртрансгаз. Потому что нафтогаз это просто, если я не ошибаюсь, здание возле ЦУМа на улице Богдана Хмельницкого. Это просто клерки, никаких операционных затрат он не несет. То есть отбирая а, плату за транзит у своей дочки, не неся никаких расходов, переписывая себе в убытки расходы своей дочки, «Нафтогаз» показывает, что он получил всего 0,8 миллиарда долларов за транзит. И э, отдельная, опять же, отдельной строки уплаты «Нафтогазом» стоимости транзита в госбюджет тоже нет. Они в своей финансчетности за 2018 год показывают, что что они получили общие прибыли на 256 миллиардов гривен, а уплатили налогов на 138 миллиардов гривен. На разницу 120 миллиардов гривен, это порядка 5 миллиардов долларов, они и живут. То есть нам вот это здание с клерками, всему государству обходится в 5 миллиардов, это дыра в 5 миллиардов долларов. Поэтому ну, вопросов, почему такой дорогой газ, дорогие наши радиослушатели, телезрители и э, подписчики, просим больше не задавать. Я тебе, э, я тебе больше скажу: весной Укртрансгаз объявляла при дефолтном состоянии. Правильно, потому что деньги у них забираются, расходы они на транзит несут. Не, на них же вешается еще вся, вот, вся эта история, вот то, о чем я рассказывал по, по обугазам, да, вот эти вот небалансы и туда же еще включаются предприятия теплокоммунэнерго, причем часть этих, этих так называемых небалансов, да, то есть якобы несанкционированных отборов, это раньше называлось, она же искусственно сформирована самим же нафтогазом, и сам же нафтогаз подает в суд на Укртрансгаз, говорит, вы нам денег должны. Вы понимаете, какая, какая дочка вот у меня такая. А себе это вешают в дебиторку. Да. А, я тебе скажу больше, в, в пользу реверса, вот, я бы добавил еще одну историю, это вот я опять же вспоминаю наш разговор с Борисом. Европа вынесла уроки из претензий Польши, из вот этих вот непрекращающихся истерики Вашингтона с санкциями. Значит, газопроводы, которые... Во-первых, а, еще одна новость весьма важна. Газопровод Егал, который... Продолжение второго Северного Потока. Вот он как опал, только ЕГАЛ, он будет идти по территории Германии, потом будет заходить на территорию Чехии. Так вот, дабы. Причем там очень интересный кусочек Чехии. Вот мы картиночку покажем, значит, там будет эту картиночку потом объясню, она очень интересная. Но чтобы Брюссель не додал бывался, простите мне, мой французский, они сделали два ответвления: переведя ЕГАЛ не в статус транзитного. А в статус распределительного внутреннего газопровода. Вывелись под третьей директивы. И чехи не будь дураки. Вот хвостик от Егала, который они потащили. Capacity for Gas называется этот кусочек. Ну, во-первых, они сделали там, по -по починили компрессорную станцию, она может гонять в обе стороны, то есть так называемый интерконнектор. Там просто ну, по, по логике чисто инженерной получается, что кусочек проходит через Чехию и снова уходит на территорию Германии и туда уже чешет в Австрию на Баунгарден. Вот. Так вот, у чехов, вот если мы картиночку посмотрим, вот там получится, вот вы для вас слева вверху это уходит в Германию. А справа внизу, вот красные стрелочки идут вниз, да? так вот вот эти красные стрелочки вниз, это газ, который идет в Словакию. Причем идет как раз на те компрессорные станции, откуда газ сейчас приходит из Украины. То есть реверсный вариант уже прописан немцами и чехами. И заложен, ну то есть чехи тоже вот этот вот capacity for gas, они загнали как распределитель. Он тоже ушел из-под третьего энергопакета. Там уже все, все вопросы решены. Поэтому в принципе европейская газовая инфраструктура готова к поставкам реверсного газа, физического, уже не условного, а физического при нулевом транзите. По украинской ГТС, то есть Европа готова поставлять тот же самый российский газ, но только через... А, хап на а знаешь еще, что я вспомнила Какую аналогию да? а, Ведь именно после революции достоинства Нафтогаз фактически ушел Из-под э, управления кабинета министров То есть из-под э, Главного распорядителя Государственной собственности В они, году Они изменили э, свой устав Согласно которому у кабина Больше не было полномочий э, Не назначать правление Не устанавливать премии Не утверждать финансовую отчетность И только в прошлом году, нет, в 19 году гроссману удалось изменить этот статут, и снова устав НАК нефтегаза, и снова вернуть общему собранию право назначать правление. Ну и сейчас, да, так эта схема очень напоминает вот историю с новым, новосозданным оператором газотранспортной системы, да? И та же история, Кабмин, по сути, отодвигается, то есть государство, как собственник, отодвигается от управления этой историей. И оператору дается право делать что угодно, извлекать любую прибыль и творить что угодно. Поэтому глава наблюдательного совета НАК «Нафтогаз» Клэр Андервуд из карточного домика... Клэр Споттисвуд из Великобритании, прошу прощения, их путаю все время. Она, конечно, может спать спокойно. А чё, подожди, день. у бабушки Клэр, она, кстати, достаточно известная фигура в Великобритании, она бывшая глава британского регулятора, то есть она не случайный человек. В силу своего 166-летнего возраста она уволена из всех компаний, где она Нет, ну работала? Уже, ну, представь себе, приезжают какие-то парни, весьма упитанный один из них, как бы Какой-то Украины. Не пойми где. И говорят, слушай, мать. Зид с председателем будешь? Сотка фунтов, как бы, по году. Просто за то, что ты тут подмахнешь. А что я подмахну? Ну вот, как бы, премию мне подмахнешь. Изменения там в структуре, вот это же вот корпоративного управление Это же ОСР, да? они кстати Ты знаешь, подача была вообще со стороны ЕБРР всей этой истории? Ну, опять снова такие что-то напоминаю. Когда Коболев Ротшель. взял, это, это история как бы из недр Нафтогаза, когда Коболев подписал кредит с ЕБРР, вот, ему спросили, а ты, говорит, мелким шрифтом читал? Ну, то есть, о пользе чтения мелкого шрифта. Он говорит, нет. А там вы берете на себя обязательство провести корпоративную изменения структуры корпоративного управления по правилам ОСР вот откуда но парень не растерялся молодец он и тут как бы нашел, нашел выход вот. и по сути дела то есть они посадив бабушку на там, довольно приличный откат прекрасный она себя она ни за что не несет ответственность Типа, поди ты вон Гонтареву, вы говорите из Лондона, не. а тут потис вот попробуй. Ну, вот. И она как бы в весьма хамской манере, хочу тебе сказать, это было, когда Гройсман направил письмо по поводу премии Коболева, сказала, что не ваше собачье дело, кому я выписываю и сколько премий, и вообще Коболев молодец. Но ну, звучало это очень дипломатично, это было хамство, если ну, с дипломатического языка перевести. То есть, по сути дела, она нахамила Гройсману... Распорядителю госсобственности, распорядить... которой она управляет. Ну, то есть, когда как бы, пошел ты. И сейчас они находятся в состоянии суда, э, по-моему, НАК. Ты говорил, подал иск против. НАК, кабмина. Подал. Но вот ну, я так понимаю, что то, то, то, то, что мы с тобой нашли, как бы в этой, то, что ты нашла в базе, в э, обеспечительные меры, то есть завешенная ситуация. Нет решения суда. Но действующим является Гройсмановский вариант устава, согласно которому правительство вернуло себе управление над, над, над нафтогазом, но... Это правительство Гройсмана сделало. Не, не, подожди, Лена, так даже если это сделала, ну, правительство же Гройсмана и, и потеряло контроль. Тут вопрос в другом. Гроссман же подписывал устав Нафтогаза и положение НАП совете, это все было за подписью Гройсмана. Я о другом. Правительство Гончарука уже действующее на сегодняшний день даже не мяукнуло в эту сторону, да. чтобы поменять, например, там, как бы условно говоря, или устав, или руководство Нафтогаза, или, или что-то сделать с премиями, как бы с точки зрения возвращения. То есть, Кабмин э, Гройсман почему-то поссорился с этой за кулисы, вернул якобы правительству над ними контроль, но Гончарук нам в этом не признается. Делает Нет, речь, так ничего, ничего не ни, происходит. Ничего, вот, я только хотел сказать. ничего не происходит. Поэтому, ну, давай четко понимать. То есть у нас есть мы четко понимаемый э, реверсный сценарий, который пока, к сожалению, является э, ключевым. Альтернатива этому сценарию может быть... Сейчас он становится все более фантастическим, но он бы... Скажем, был более выгоден Украине с государственной точки, с патриотической вот в хорошем смысле. Не нацпаты, да, не Патураев, которые со Сталиным воюют, а с точки зрения экономического рационализма, да, экономической целесообразности. Это то, с чем Украина возюкается с 2002 года. Международный газотранспортный консорциум, когда должна была участвовать Украина, Россия и Германия. Кстати, снова же таки. И все были счастливы. Я тебе больше скажу, что мне кажется... Если бы это. Я понимаю, что история не знает со слагательных наклонений, но если бы 17 лет назад это решение было принято, не было бы никакого Майдана, не было бы никакого Донбасса. То есть, вот, поскольку экономически стабильная ситуация, и вот эта вот идея, с которой носились все еще до Майдана, чтобы Украина стала мостом да, между Азией по сути дела, и Европой, она была бы здесь реализована, но если не на 150, то на 75% так точно. А Мы, к сожалению, как бы пошли совершенно другим путем. И вот я не знаю, получится ли, то есть вот у нас осталась неделя. Через неделю мы поймем, то есть будет ли сыграно это в пользу Украины. Ну смотри, тогда получается, что причины отказа от э, прямых контрактов и транзита российского газа по украинской территории, переход э, на реверс... Они не политические, они экономические. Это пятимиллиардная дыра в виде нефтегаза. Это не меньшее количество миллиардов долларов, я думаю, дыра за реверс. Ведь кто-то же получает, как ты говорил, на этих прокладках, да. И в этой истории искусственно должен в общество для нищих вбрасываться и продолжать питаться тезис об агрессоре. Потому что надо же как-то объяснить, почему у нас газ такой дорогой. И почему у нас госсобственность уходит на право и на... Не, блин, так все надо. Придется объяснять очень много вещей. Ну, давай как бы начнем. Почему мы подарили статус газовых хабов Германии и Турции? Подарили. Почему мы положили свою промышленность под эгидой подписания соглашения об ассоциации? Почему мы потеряли э, транзит по новому шелковому пути, который прошел мимо. Сделали да? Беларусь известным хабом, экс экспортером креветок. Нет, хабом всего. Так там всего. там От белорусских креветок до известного белорусского антроцита и как сующегося угля. У нас в Беларуси просто кладет. Понимаешь? То есть, почему, и самый главный ответ, почему погибли люди? И кто за это понесет ответственность? Начиная с Майдана и Одессы и заканчивая востоком страны. Вот же, понимаешь, вот, к сожалению, когда вот мы с тобой берем, казалось бы, сугубо экономическую проблему, как газовый транзит, мы с тобой все равно рано или поздно приходим вот, вот туда, к ответу на очень непростые политические вопросы, но необходимости в, ответа. Но в этой истории тогда и, собственно, реинтеграция Донбасса здесь особо не нужна, потому что статус России как агрессора здесь нужен для того, чтобы продолжать получать экономические выгоды. Ну, по сути дела, это для власти нужно для того, чтобы объяснить свое вообще присутствие. Ну, как бы здесь, да, свою легитимность. Мы легитимны, потому что Россия агрессор. Как только Россия перестанет быть агрессором, встанет большой вопрос, как бы, ребят, а вы что здесь вообще все это время делали? И те вопросы, которые мы с тобой задаем, особенно, как бы, относительно деятельности правительства Гончарука, а вот относительно как бы. Относительно того, почему не преследуется команда Порошенко, ведь она именно завела эту схему в нафтогазов. она не просто не преследуется, команда Порошенко возвращается во власть, причем дру толпами, бегут. То есть, толпами. То есть получается, что это происходит не потому, что Рябошапка дебил, а потому а что, курил, трап, собственно, да. выгодополучатели схемы с нафтогазом. И очевидно, выгодополучатели схемы с конфликтом с Российской Федерацией и схемы с новосозданным оператором газотранспортной системы, очевидно, они э, те же, которых привел Порошенко. Одни и те же люди. Абсолютно. И более, еще раз повторюсь, это люди, которые снова вернулись во власти, которые снова говорит, претендуют на управление Но государством. Петрушки-то те же, я имею в виду, что... А бенефициары, да. Не путать со словом Беня. Но об этом мы поговорим в другой раз. Поэтому мы с вами прощаемся. Я надеюсь, что вам стала понятнее ситуация, то, что происходит вокруг газовых переговоров и дальнейшей ситуации с транзитом по территории Украины. Мы прощаемся можем, с вами. Можем почтить минутой молчания и транзит. Слушай, мы с тобой становимся как украинское телевидение. У нас каждый выпуск будет с этой страурной свечкой. Давай, давай обойдемся без минуты молчания. Поэтому... Подождем, пока усопнет. Да, а потом уже потом по этому поводу поговорим. Поэтому смотрите нас, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Ваши Киса и Ося. Рассылайте наши видео своим друзьям. Пока. Ну, как-то вот, типа... Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход.